Привет-привет! Сегодня мы тренируем ноги с упором на прокачку ягодиц. Упражнения мы будем выполнять без дополнительного оборудования, но это не значит, что тебе будет легко. Я твой неправильный тренер Лагартиша, и мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Это нужно для того, чтобы подготовить мышцы, подготовить связки, подготовить суставы и сердечно-сосудистую систему к более серьезной нагрузке. Никогда не пренебрегай разминкой. Ноги на ширине плеч, руки на поясе или у лица. У меня боксерская привычка, я держу их у лица. И мы мягко переносим вес тела с одной ноги на другую. Без стопота, без прыжков, без жестких ударов в сустав. То есть мягко. Чем мягче ты движешься, тем лучше. И включаем движение головой вперед-назад. Два. Три. Четыре. Пять. Продолжаем двигаться на ногах. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. В стороны. Мягко, медленно. Никаких резких движений. Бережем свою шею. Восемь. Девять. Десять. Вращение круг по большому кругу вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Локти. Раз, два, три, четыре. Можно чуть интенсивнее двигаться на ногах. Шесть, семь, восемь, девять. 10. и в обратную сторону раз два три четыре пять шесть семь восемь девять разработали кисти закончили ноги на ширине плеч и выполняем вращение корпусом колени не сгибаем растягиваем подколенные связки и задняя поверхность бедра. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в обратную сторону. Один, два, три, четыре. 5 шесть семь восемь девять 10 закончили ноги вместе руки кладем на колени и вращаем в одну сторону два три 4 пять шесть семь восемь девять 10 и в обратную сторону один, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ноги на ширине плеч, руки кладем за голову. Из этого положения мы приседаем и сводим колено и локоть. Не локоть тянем к колену, а полностью разворачиваем корпус. Локти стараемся не сводить, держим их в сторону. Динамическая растяжка. Готовы? Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Закончили. И переходим, собственно, к тренировочке. Первое упражнение мы будем выполнять суперсетом из трех упражнений. Сначала мы выполняем три упражнения на одну ногу, и затем все три упражнения на вторую ногу. Итак, первое упражнение – выпады с балансом. Мы делаем шаг назад, опускаемся вниз. Следи за тем, чтобы колено было чёрно вперед, Когда все колено выпадет, двигается вперед, нагрузка переходит на квадрицепс. Нам же нужно, чтобы нагрузка была на ягодицы, поэтому нам нужно смещать вес тела назад. Из этого положения мы поднимаемся и выносим ногу вперед. И снова опускаемся и выносим ногу вперед. 15 повторений. Погнали. Два. Не спешим. Три. Стараемся держать баланс. Четыре. Следим за коленом. Пять. Носок передней ноги смотрит четко вперед. Семь. Следи за тем, чтобы колено не заваливалось вовнутрь. Восемь. Девять. Это тоже важно. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14, 15, закончили второе упражнение сета, приседание ножницы, мы отставляем ногу слегка назад, не так далеко, как в выпаде, и приседаем вниз, корпус наклоняется вперед, и возвращаемся обратно, то есть мы не пытаемся присесть с прямой спиной, мы наклоняемся, тем самым еще больше растягивая ягодичную, и возвращаемся, 15 повторений, работаем. Один. Полностью. Мы не выпрямляемся. Видишь, как я остаюсь? Три. Колено четко над пяткой. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. 14, 15. Закончили. И третье упражнение с сета. Наклоны на одной ноге. Мы поднимаем вторую ногу. Из этого положения мы наклоняемся вниз. Колено сгибается слегка, насколько ему нужно. И возвращаемся обратно. Ногу стараемся не ставить. Если тебе тяжело, если ты падаешь, то ты после каждого повторения можешь ставить ногу на пол. 15 повторений. Погнали. Дышим глубоко. Выдох на усилие, То есть вдох на движение вниз. Выдох на движение вверх. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Носок стопы смотрит четко вперед. Восемь. Не туда, не туда, вперед. Девять. 10. Не знаю, как то а я уже чувствую свою ягодичную. 11. 12. 13. 14. 15. Закончили. И повторяем это все на другую ногу. Готовы? Работаем. 2. Следим за коленом. Три смещаем вес тела назад. Четыре. Попу не оттопыриваем. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. Закончили. И у нас приседания ножницы. Без перерыва. Отдых для слабаков. Погнали. Нога слегка назад ушла. И работаем. 1. 2. 3. Садимся максимально глубоко. 4. Полностью не выпрямляемся. 5. 6. 7. 8. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас наклончики на одной ноге. Погнали. Один, два. Чем ниже ты наклоняешься. Тем сложнее. Три. Четыре. Насколько, насколько тебе позволяет стабилизация? Пять. Шесть. Колено слегка сгибается. Семь. Восемь. Девять. Ты можешь делать это абсолютно на ровной ноге, но тогда у тебя больше будет работать бицепс бедра. 10. Когда ты включаешь ягодичную, тебе, ну, то есть когда ты сгибаешь колено, больше включается ягодичная. 12, 13, 14, 15. Закончили. Отдыхаем буквально пару секунд, пьем воду и повторяем еще два раза. Готово. Если тебе совсем тяжело и нужен отдых, жми паузу, отдыхай не больше 30 секунд. И продолжай. Погнали. Два. Выдох на движение вверх. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Приседание ножницы. Погнали. Один, два, три, четыре. Приседаем максимально глубоко. Пять. Шесть. Полностью не выпрямляемся. Семь. Вес тела смещаем назад. Восемь. Но попу не оттопыриваем. 10. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас наклоны. Погнали. Один.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 Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. И это все на вторую ногу. Работаем. Готово. Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Помним про колено восемь. Девять. Десять. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили у нас ножницы. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. Фух, не знаю, как у тебя, у меня уже горит. У нас наклоны. Погнали. Один. Два. Если у тебя не горит, не страшно. Три. Со временем ты научишься концентрироваться на мышцах. Четыре. Пять. Шесть. Потому что реально буквально чуть-чуть изменения угла того же наклона. 7, по-другому работают мышцы. 8. Но этому можно научиться только на практике. А я чуть не упала. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Закончили. Фу. Еще один подход. Кто-то картошку жарит с луком. Тянет сюда запах. Так обломно. Выходишь на улицу тренить. И в итоге находишься в запахе вот этой вот еды. Мы продолжаем. Особенно, когда ты на сушке, это вообще обломно. Работаем. У нас выпады с балансом. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ножницы. Погнали. Без пауз. Отдых для слабаков. Работаем. Один, два, три. Корпус наклоняем слегка вперед. Четыре. Пять, шесть, колено четко над пяткой. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И у нас наклончики.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 Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И повторяем это все на другую ногу. Готовы? Выпады с балансом. Это последний круг этих выпадов, так что давай. Не жалеем себя. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, Пятнадцать. Закончили у нас приседание ножницы. Погнали. Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Наклоны. У меня уже горит конкретно. Погнали. Правда у меня горит бицепс, а не ягодица. Но ягодицу тоже чувствую. Надеюсь ты тоже чувствуешь. Один. Два. Три. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Закончили. Фух, фух, фух. Пьем водичку, отдыхаем. И у нас следующий блок. Снова суперсет. Два упражнения. Первое упражнение приседания плея, пульсирующие. Мы ставим ноги довольно широко, носки разворачиваем где-то на 45 градусов в сторону. Из этого положения приседаем максимально глубоко, поднимаемся до середины, опускаемся обратно. То есть мы полностью не встаем, пауз не делаем, мы пульсируем вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. 15 повторений. Готово? Работаем. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили. И второе упражнение у нас в присед с прыжком в сторону. Мы приседаем, полностью не встаем, подпрыгиваем в сторону и обратно. Кому нельзя прыгать, а нельзя прыгать тем, у кого артрит, артроз, грыжи в пояснице или какие-то твои личные. Может, у тебя еще какие-то есть свои, о которых я не знаю. И если тебе нельзя прыгать, ты не прыгаешь, ты делаешь присед, под шаг, под шаг. Все остальные прыгают. 20 раз. Готово. Погнали. Один, два, четыре. 5. Приседаем максимально глубоко. 6. Если ты будешь не досаживаться, 10 не будет. Если ты будешь делать вот так, эффекта не будет. 13. Садись глубоко. 14. 15. 20. У-у-у. Ой, мои ножки. Ай, -ай, ай Пару секунд отдыхаем и повторяем еще два раза. Это легче, чем выпады, но на прыжках сбивается дыхание. Дышим глубоко. Вдох носом, выдох ротом. Готово. Погнали. Если тебе нужен отдых, жми паузу 30 секунд и работаем дальше. Приседания плее. Три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, глубоко. Десять, один, два, три, четыре, пять. Закончили. И у нас присед с прыжочком. Блин, шорты постоянно закручиваются. Так это бесит меня. Работаем. Два, четыре глубоко приседаем 6 10 12 14 16 20 надеюсь твои ноги горят так же как мои Отдыхаем пару секунд еще один раз. Это еще не конец. Самое вкусное я приберегла. Давай. Не жалеем себя. Мы вместе в этом. Готово? Погнали. Четыре. Восемь, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ухуху. У нас прыжочки. Давай не жалеем себя. Работаем четыре, восемь. Четырнадцать. Капец! Как у меня горят ноги. Отдыхаем. Воду пьем. Дыхание восстанавливаем. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Чем медленнее ты дышишь, тем быстрее ты восстанавливаешь дыхание. А у нас третий блок. Последний. Это последний блок, так что работай, выжимай из себя максимум. И у нас снова пульсирующее приседание, только теперь обыкновенное. Не плея. Ноги на ширине плечились чуть шире. Носки слегка развернуты в сторону. Мы приседаем. Поднимаемся до середины и приседаем обратно. Здесь важный момент, не перепрогибай спину. То есть, что я часто вижу у, женщин, у девушек, чтобы дать нагрузку на ягодицы. Они делают вот так, оттопыривают попу и вот так садятся. Это нифига не дает нагрузку на ваши ягодицы, это дает нагрузку на вашу поясницу. Вот я только показываю, мне уже больно. Поэтому мы держим ровно. Попу под ребрами. То есть не должно быть вот этого вот, не должно быть наклона тазобедренного сустава. Он должен быть прямо смотреть вперед. Вот, поджали. Под бедра. Естественное положение позвоночника. Не оттопыриваем попу. Это ничего вам не даст. Из этого положения опускаемся вниз максимально глубоко. Встаем до середины. Готово. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, вверх, мы как бы тянемся как насос, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, закончили. И второе упражнение приседания с прыжком вверх. Мы приседаем и выпрыгиваем максимально вверх. Если тебе нельзя прыгать, ты приседаешь и выталкиваешь себя на носочки, как будто бы ты хочешь выпрыгнуть. Но не прыгаешь. Вот ты вытолкнула себя, замер, за, замерла на секунду и опускаешься. Ты не падаешь на пятки, у тебя не должно быть вот такого вот удара. То есть ты опускаешься и опускаешься вниз. Те, кто прыгает, вы тоже должны стараться прыгать, чтобы у вас не было жесткого удара об пол. Учимся делать это мягко. Готовы? Десять раз, погнали. Один. Один. Два. Стараемся выпрыгнуть максимально высоко. Пять. Шесть. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Отдыхаем пару секунд. И повторяем еще два раза. Фух. Сердце. Вот так. Ту -ту -ту -ту -ту. Важный момент. Тебя во время тренировки не должно тошнить. Если тебя тошнит, если у тебя кружится голова, нагрузка для тебя слишком большая. Тебе надо делать или больше паузы, или меньше повторений. Да, я говорю о том, что ты должна выжимать из себя максимум, но ты не должна перерабатывать. Ты не должна вздыхать. Тебе должно быть тяжело, но ты не должна там вообще умирать. То есть если ты не можешь говорить, ну не можешь говорить, это в принципе еще нормально. Но если тебя тошнит и кружится голова, это плохой знак, снижай темп. То есть если тебя тошнит сейчас, прекращай. Дальше не тренируйся, в следующий раз просто делай меньше повторений или больше отдыха. Кого не тошнит, просто легкие, хочется выплюнуть, Те работают, просто физухи не хватает. У нас приседания, работаем. Два, три, но при этом не жалей себя. Четыре, пять. 6. Тебе должно быть тяжело. 7. Ты видишь, как я дышу. 8. Мне тоже тяжело. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И сразу у нас прыжки. Погнали. 2. 4. 6. 8. 9. 10. 10. Закончили еще один раз. Так что ты сама должна определять свой уровень нагрузки. Когда тебе тяжело, но нормально. Или когда ты вздыхаешь и уже плоховато. Но при этом у тебя стучит сердце, тебе тяжело дышать. И ты такая, ой, ну Катя сказала не перерабатывать. Поэтому я не буду дальше тренировать. Не-не-не, надо это делать. Если не тошнит, делаешь. Готовы? Последний круг. Выжимаем максимум. Не жалеем себя. Мы в этом месте. Давай. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. насосом. Одиннадцать. 12. 14. 15. Прыжочки. Погнали. Восемь, девять, десять. кайф, кайф. Фух, ты молодец, я тобой горжусь. Не уходи, сейчас мы еще потянемся, буквально пару минут. Растяжка. Очень важно для расслабления мышц. Если не тянуться, они могут могут появиться зажимы, могут мышцы забиться. Особенно если ты тренишь каждый день, как я, ну не каждый там пять дней в неделю. В любом случае надо тянуться. Погнали. Одна нога назад, руки в замок, прогибаемся. Дышим. Восстанавливаем дыхание. Другая нога. Мы не тянемся в шпагат. Мы просто расслабляем наши мышцы. Закончили. Ноги чуть шире плеч. Носки смотрят четко вперед. Не в стороны. Четко вперед. Мы через круглую спину наклоняемся вниз. Расслабленно висим. Колени не сгибаем. Берем себя за локти, макушкой вниз, висим, просто стараемся максимально расслабиться. Покачиваемся из стороны в сторону, чувствуем, как тянется под коленями, чувствуем, как тянется спина. На выдохе опускаем себя еще чуть-чуть ниже. Закончили, также через круглую спину поднимаемся вверх, ноги шире. Носки все так же смотрят четко вперед. Мы смещаемся на одну ногу, стопу, пол, нитрова, стопы. Чувствуем, как тянется приводящая мышца. И в другую сторону. Мягкие покачивающиеся движения. И еще раз. И еще раз. Теперь мы садимся на ногу. Разворачиваем вторую ногу на пятку. И тянемся подбородком к большому пальцу. Можно помогать себе рукой. Закончили. Смещаемся на другую сторону. И делаем то же самое. Закончили. Поднимаем ногу. Берем себя за стопу. Колено смотрит четко вниз. Бедра чуть-чуть толкаем вперед. И тянем стопу максимально к ягодице. Чувствуем, как тянется передняя поверхность бедра. Закончили. Повторяем то же самое на другую ногу. Ой-ой-ой. Если у тебя не хватает баланса, можешь за что-то придерживаться. Бедра толкаем вперед. Закончили. Мы ложимся на спину. Кладем э, ногу на бедро второй ноги. Колено максимально уводим в сторону. из этого положения колено вы должны чувствовать натяжение вот здесь, в ягодичной. Закончили. Закончили. Повторяем на другую ногу. Закончили. И последнее упражнение. Мы садимся. Носки тянем на себя. И тянемся подбородком. К большим пальцам. Я нифига не гимнастка. У меня складочка, видите, какая. Но это ничего не значит. Тянуться надо. Все равно закончили. Фух, надеюсь, вам понравилась тренировка. Обязательно напиши комментарий, Если тебе понравилось, поставь дизлайк, если тебе не понравилось, чтобы я знала, что тебе не нравятся мои тренировки. Для меня это очень важно. Во-первых, мне это очень приятно. Во-вторых, когда вы ставите реакции, это меня толкает вверх в поиске. А всем приятно, когда ты вверху в поиске, правда? Если тебе понравилось, подписывайся на мой канал. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.